Значит, на уровне энергетических аспектов. Каждый мужчина, с которым у вас были интимные отношения, оставляет вас кусочек себя, кусочек своей энергии и информации. Чем больше было таких мужчин, тем ниже ваш, ну, скажем так, ну такой статус вот как бы в женском окружении. То есть чем было меньше, тем выше статус. Потому что в э, женщине ценится целомудрие. И это не просто какие-то там религиозные или морально-нравственные забабоны. Это некоторый энергетический факт. Потому что каждый мужчина, который был с вами, оставляет кусочек себя, даже если вы предохранялись. Презерватив не защищает от энергии мужчины, я вам скажу так. И это оказывает небольшое, но влияние на будущее потомство. Вы слышали кто-нибудь про телегонию, что да. это такое? О том, что спаривались там зебра, проводили ученый эксперимент, хотели вырастить лошадь, такую вот выносливую, активную как зебру, и вот обычную такую лошадь домашнюю, скрещивали с самцом зебры. Скрещивали, скрещивали. Ничего у них не получилось. Потом эту лошадь отпустили, забыли про нее. Она где-то там спарилась с обычным конем домашним. И родился полосатый коник. Как такое может быть? А вот так, что у этого самца, зебры, ну, был очень мощный, скажем так, энергоинформационный выброс, когда он с ней спаривался, но так как зачать не получилось, это все равно информация осталась как бы в матке этой зебры. И она повлияла на будущее потомство. Поэтому целомудрие это крутая фишка для вас и для вашего потомства. Но если вы не знали про это, то можно мужчин как бы этих отпустить, эту, эту информацию, которую они в вас внедрили, как бы пересмотреть, отдать им назад.